Здравствуйте, меня зовут Инна Буйлук, я основатель продюсерского центра для бизнеса и школы маркетинга и личного роста «Буйлук Энерджи Маркетинг». Являюсь автором серии тренингов по копирайтингу, писательству и упаковке личного бренда. Счастье – это состояние. Его можно прочувствовать на приподнятых уголках губ, его можно услышать в тишине. Счастье… Можно увидеть в картинках вашего воображения. Счастье можно увидеть в зеркале, глядя на свое отражение, либо глядя на фото, ведь камеру не обманешь. Есть такое выражение ⁇ Счастье не в итоге, счастье по дороге ⁇ так вот, я с этим выражением не совсем согласна. Когда-то поймала себя на мысли, что я умею ощущать счастье в итоге. Я человек, заточенный на результат. И когда я осознала, что счастье от побед, счастье от достижения целей, оно слишком краткосрочно, я поняла, как важно научиться получать ощущение счастья процессе но это не значит что нужно терять счастье в итоге поэтому крут тот кто научился ощущать счастье в любых обстоятельствах хоть по дороге хоть в итоге для себя я поняла и приняла решение Выбирать для, выбирать для себя то, что мне нравится. Это осознанное решение делать то, что люблю, и получается, что я люблю то, что делаю. Это мне очень помогает концентрироваться на процессе и ощущать счастье именно в процессе. В своем проекте Be Brand это проект по упаковке и активации личного бренда, я часто задаю участникам вопрос. А что потеряет мир, если вдруг вашего продукта или вашего бизнеса не станет. И часто, очень часто сложно найти ответ вот сразу. Но мы его ищем, мы находим, и мы находим ту самую ценность, которую человек несет в мир. И если задать этот вопрос себе, то, наверное, мир потеряет... Потеряет знания, как быстрее достигать э, финансовых целей. Ко мне обычно приходят за тем, чтобы усилить эффективность бизнеса, увеличить доход. Как правило, это финансовые цели, и я помогаю их достигать. А, так вот, таких знаний станет меньше. А, наверное, если мой продукт и то, что я делаю, убрать, то станет меньше... Э, трансформаций внутренних трансформаций в этом мире в этом кроется наверное самая большая ценность того что я делаю потому что внутренние трансформации человека напрямую зависят от того как будет меняться бизнес как будет усиливаться эффективность бизнеса как будут достигать люди финансовых целей ведь счастье это энергия деньги это тоже энергия и деньги идут на такую же энергию поэтому так важны трансформации. А, для меня счастье э это целовать ребенка в нос. <свят> для меня э, счастье знать, что я, мой ребенок и мои близкие, мои родители живы-здоровы. Э, для меня счастье быть ценной этому миру и видеть результаты своих подопечных. Э, быть востребованной и получать благодарность. Э, для меня счастье укутаться в объятиях любимого. Э, это разные состояния. Я уверена, что счастье у каждого свое. Но важно, наверное, другое. Замечать это состояние. Фокусироваться на нем здесь и сейчас. Я научилась ловить моменты, но иногда осознаю, что в момент счастья мы его не ловим, но, наверное, возможно, не каждый раз это и нужно, потому что мы проживаем, мы концентрируемся на, на том событии, которое происходит с нами здесь и сейчас, а не на состоянии счастья. Но это не значит, что мы его упустили, ведь мы можем научиться возвращаться в прошлое и ловить эти моменты в прошлом. И концентрируясь на счастливых моментах, в прошлом мы становимся в этот момент счастливыми сейчас поэтому счастье это то состояние которое умеет быть в настоящем которое может возвращать прошлое и которое можно поймать в будущем очень важно научиться чтобы менять будущее Нужно осознать, что важно менять настоящее, потому что все, что мы имеем на данный момент, наше окружение, события, которые с нами происходят, это всего лишь следствие наших мыслей, слов и действий в прошлом. Поэтому, меняя настоящее, мы точно можем изменить будущее. В начале интервью я говорила о том, что мы можем увидеть счастье, глядя на себя в зеркало, увидев свое отражение. Так вот, мир вокруг нас, он отражает нашу душу, он отражает состояние наше внутри. Поэтому, глядя на то, что нас окружает, можно и оценить, насколько человек счастливый, насколько он развит духовно. Счастье, оно внутри нас. Наверное, в этом самая большая загадка. Немножко расскажу о том, как управлять этим состоянием, как управлять вот этими внутренними, внутренним состоянием, поиском счастья и тем, чтобы менять себя здесь и сейчас, чтобы в будущем у нас проросли семена, засеянные семена да, нашего счастья. Управлять счастьем означает управлять энергией, всеми четырьмя видами энергии и соблюдать между ними баланс. Управлять физической энергией, управлять эмоциональной энергией, ментальной энергией и духовной. В двух словах про все четыре вида энергии физическая энергия чтобы была у вас в балансе и вы были наполнены это про ваше тело про состояние вашего тела про ваше здоровье и наполненность физической энергии для того чтобы она была у балансе очень важно заниматься спортом, очень важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Если нет здорового сна, то очень сложно достичь здорового тела. Физическая энергия – это про здоровое питание. Здесь нет каких-то конкретных рецептов, потому что очень много бытует мнений. Найдите свою золотую середину, что для вас будет максимально чистым питанием. Питанием, что для вас комфортно если говорить про эмоциональную энергию то это ваше эмоциональное состояние здесь про вибрации они у вас высокие или низкие Нормально находиться в, разных, в разном вибрационном фоне. То есть вы можете находиться в высоких позитивных вибрациях. Это вот и есть как раз тот пик состояния восхищения, счастья. Но мы не можем быть на таком высоком приподнятом тоне и восхищаться в перманентном состоянии. Тогда мы потеряем вкус счастья. Поэтому нормально быть в разных эмоциях и возвращаться к ним даже в течение дня. Вы можете быть в негативных эмоциях но понимая это можете вернуться потом в позитивные а, можете быть в низких энергиях но в приятных положительных а, если говорить про баланс эмоциональной энергии то самое главное не находиться в зоне низких а, негативных вибраций. Это зона эмоционального выгорания. Это очень опасная зона. И когда вы понимаете, что вы там э, находитесь, учитесь вытаскивать себя в другие состояния. Э, вот там счастье сложно найти, поэтому выходите с этой зоны. Если говорить про духовную энергию, то это про ваше... Про ваше предназначение. Это про ту ценность, которую вы несете в мир. Не имея ценностей для других, очень сложно найти ценность в себе. Здесь и про самоценность, здесь очень много всего. Поэтому будьте ценны, будьте полезны этому миру. В этом тоже баланс энергии и состояние счастья. Ментальная энергия – это про фокус на главном на ваших главных целеполаганиях, на ваших амбициозных целях. Очень важно уметь на них фокусироваться. Если вы распыляетесь на какие-то бытовые предметы, на то, что для вас не, не, не является главной целью, вы теряете достижение к, к этой цели. И здесь сливается энергия, Происходит некая, образуется некая дыра и сливается Энергия И когда вы теряете баланс хоть в одном виде энергии, вы больше не балансируете на всех четырех видах энергии. Поэтому так важно соблюдать все четыре энергии. Если вернуться к фокусу на, главным, на главных целях, то, наверное, дам небольшой совет по тайм-менеджменту, если будет полезен, буду рада. Пробуйте. Начинайте день с вашей главной цели. Посвятите своей главной цели первых, ну, пускай 60 минут вашего нового дня. А остальной день, пожалуйста, распыляйтесь на все остальное. Тогда каждый день вы будете делать, пускай маленький, но такой важный и такой нужный шаг, который доведет вас к достижению вашей цели. Вы всегда будете спокойны, вы не будете тратить вот эту энергию на мысли, что же я делаю так много, но не делаю самого главного и важного для себя. Помните, начинать нужно с себя. Счастье, оно в самоценности, оно в любви к себе. Прежде всего, если вы не будете ценны для себя, если вы не будете любить себя, вы не сможете ощущать вот то самое счастье. А когда человек не ощущает счастье, ему нечем, поделиться с другими счастье напрямую связано с уровнем энергии и даже с умением теряя наполнять восстанавливать эту энергию энергия не может храниться в нас постоянно это некий круговорот мы э, очень важно научиться наполнять себя и когда она уходит постоянно наполнять восполнять себя новой и новой энергией э, давайте посмотрим э, может ли э, человек в котором нет энергии сделать э, много дел за день э, это риторический вопрос. Может ли человек, в котором нет энергии, чувствовать себя здоровым? Это тоже риторический вопрос. Может ли помочь человеку тайм-менеджмент, если в нем нет энергии? Ведь если нет энергии, значит нет желания. Нет сил внутренних, вот той мощи, которую вы можете направить в свои намерения, в свои цели. Поэтому энергия – это, наверное, основа состояния человека, здорового человека, человека, который желает жить, который может наслаждаться жизнью. Конечно, элементов... В том, чтобы управлять своим счастьем и своей жизнью, есть много. Это, это и жизнь в осознанности. Это умение принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Это умение... Э Делать только то, что ты любишь. Опять это, это про принятие решений, да? Делать то, что ты любишь, и получается, что тебе остается только любить то, что ты делаешь. Счастье — счастью, это также умение а, не зависеть об, от обстоятельств, а наоборот создавать вокруг себя... А, обстоятельства, свои же обстоятельства, формировать свое окружение, умение таким образом управлять своей жизнью и создавать свой мир самостоятельно. Но все это держится на энергии в человеке. Наверное, есть понятие или какая-то шкала уровня счастья. Оно бывает спокойным. Оно бывает а, чрезмерно эмоциональным, всплеском, а, бурей, да, проявлением эмоций. А, да, оно разное, наверное, этими вкусно. А, я думаю, что это про осознанность и про, возможно, про отсутствие а, какого-то а, каких-то знаний. А, когда человек получает те знания, и он, с одной стороны, когда человек получает знания, и он уже готов их услышать, готов в состоянии э, в разрезе личностного развития, тогда происходит коннекшн. Человек услышал эти знания, и здесь очень важно перейти к действиям я часто вижу откладывание жизни на потом я часто вижу миллион причин почему сейчас мне хочется на этот тренинг но вот не могу и что-то там мне мешает я часто вижу людей которые впитывают в себя знания как губка но они как-то дивным образом то ли их абсорбируют в себя то ли их абсорбируя потом куда-то вот рассеивают и не переходят к действиям и это ключевое потому что можно учиться очень многому но если не перейти к действиям то результат возможно когда-то и придет но времени пройдет больше а когда человек получил знания услышал и отреагировал Тогда результат, безусловно, есть. Я думаю, что причина у каждого своя, но точно знаю, что личностный рост и потом перевод, трансформация через действия могут поменять жизни и обстоятельства, и точно к лучшему. Оглянуться по сторонам и попробовать заметить в том, что они видят, позитив заметить людей которые на высоких энергиях я очень рекомендую идти за людьми которые развиваются идти за лидерами у которых светятся глаза у которых состояние счастья просто нарисовано на лице у которых исписано лицо состоянием счастья вот тянуться к таким людям и просто прикасаться к их энергии эти люди заряжают энергией и Тогда счастье передается по цепной реакции. Быть готовым меняться, быть готовым к тому, что внутренние трансформации иногда проходят через боль. Часто внутренние трансформации встречают сопротивление. Быть готовым оказать это сопротивление встречно и начать делать что-то по-другому. Иногда очень полезно, не имея достаточно ресурсов, там, финансовых, например. Просто начать делать что-то по-другому. Пойти другой дорогой. Купить другой набор продуктов в магазине. Сделать не так, как вы делаете это обычно. И вы начнете смотреть на мир по-другому. Есть еще одна рекомендация. Жить в позитиве в благодарности это очень сильный инструмент абсолютно бесплатный который может применять каждый здесь и сейчас начинаем менять свое завтра когда вы вечером ложитесь спать прокрутите свой день как кинопленку это ваша кинопленка наполните ее сюжетами лучшими которые случились сегодня в вашем дне Найдите там то, за что вам есть, за что вы можете поблагодарить Вселенную, за что вы можете поблагодарить высшие силы, Высшее Я. Эта благодарность начнет приумножаться, если вы будете делать это каждый день. Научитесь записывать свои хочу по утрам и входите в новый день с улыбкой. А, ведь ваши «хочу» будут растягивать улыбку на вашем лице. А, формулируйте правильно эти «хочу». Вселенная любит, когда вы записываете формулировки в настоящем времени. Как будто с вами это уже произошло. Тогда вы понемногу начнете ощущать это состояние счастья. Напомню, счастье — это энергия и она начнет приумножаться, если вы начнете концентрироваться на позитиве и благодарности. Это работает. Я лично это проверяла и проверяю каждый день. И это проверяют мои ученики подопечные. Я вижу их изменения в жизни, пускай это, этот маленький совет будет тем зернышком, которое начнет менять вашу жизнь к лучшему. Я абсолютно искренне от всей души. Желаю каждой женщине абсолютного, безусловного состояния счастья, научиться находить его в себе и приумножать в этом мире.